приветствую вас дорогие друзья на моем канале сегодняшнее видео будет посвящено небольшому немецкому газогенератору оптотек 655 это модель газогенератора предназначена для весьма мелких и очень мелких работ с производимых, так сказать, при ремонте и производстве изделий оптического назначения. Этот газогенератор попал ко мне для реконструкции. Его владелец пожелал реконструировать газогенератор, так как он имел очень низкую производительность. А относительно заводских параметров этот газогенератор должен был производить не более 85 литров газовой смеси в час. Вот, но, тем не менее, этот газогенератор был в рабочем состоянии. Сейчас я покажу вам его внутренности, из чего он состоял ранее. Вот это электролизер этого газогенератора газогенератора OptoTec 655. Газогенератор, вернее электролизер выполнен в виде а, мокрой трубчатой конструкции. А устройство этого газогенератора весьма напичкано различными датчиками, отслеживающими параметры работы. И параметры безопасности а вот это а, управляющая плата газогенератора а вот это силовой блок а, семисторной пары а, управление а, мощностью потребляемой мощностью а электролизер питался вот таким трансформатором от такого трансформатора у которого входное напряжение однофазное 220 вольт, а на выходе здесь было 3, 3 выхода по 7 вольт. Вот Не знаю, хорошо ли это, плохо ли. В общем, я не стал разбираться с тем, я не стал вникать в подробности этой системы, я имею в виду заводской системы, так как заказчик в принципе просил попытаться модернизировать именно заводские параметры и увеличить производительность за счет изменения этих заводских параметров. Ну, я почесал голову несколько дней, так сказать, Пытался найти способы увеличения производительности, но производительность можно увеличить, изменив конструкцию электролизера. Этот электролизер не был способен дать больше газа, к сожалению. Поэтому мне пришлось полностью выбросить абсолютно все электронные компоненты механические части этого газогенератора и в существующий корпус я установил абсолютно все сделанное собственными руками то есть это новый электролизер сухого типа это силовая электроника управляющая в общем абсолютно все я заменил оставив только родной корпус так сказать ну и некоторые моменты то есть вот допустим барботер немцами был сделан достаточно удачно он был оставлен манометр который рассчитан всего лишь на 0,6 0, ,6, 0 ,6 атмосферы. ну наверное все, питающий бак я уже изготовил сам, я установил два вот таких маленьких, но весьма производительных вентилятора для охлаждения электролизной установки. Да, оставил вводящий кабель питания, оставил гнезда для установки силовых предохранителей. Ну и, наверное, на этом все. Как я уже сказал, от этого электролизера, от этого устройства остался фактически только корпус ну и <смех> давайте я покажу на что способен газогенератор теперь индикация потребляемой мощности в оригинале стояла находилась вот здесь на боковой панели к сожалению она не была приспособлена для работы с тем напряжением с которым работает вся моя система поэтому мне пришлось врезать вот такой индикатор напряжения в сети и индикатор силы тока а, потребления газогенератора а, индикация напряжения показывает исключительно только напряжение в питающей сети это напряжение никоим, ни в коей мере не имеет никакого отношения к работе электролизера а вот а, сила тока а, отображается верно то есть а, сила тока Означает потребляемую мощность в паре с тем напряжением, которое подается на электролизер. Итак, запустим газогенератор. Манометр отображает внутреннее давление. Сейчас оно достигло 0,3 атмосферы, после чего сработала система безопасности, сработала реле давления, которое я расположил также внутри газогенератора. При начале расхода газа давление падает и работа газогенератора возобновляется. Потребляемый ток сейчас составляет 4,2 ампера. А максимальный ток, при котором может работать этот газогенератор, 9-10 ампер. Амперметр не успевает снимать показания, так как, обратите внимание, газогенератор включается и выключается. Вот, как я уже говорил, максимальный ток 10, от 9 до 10 ампер. Но, естественно, с таким током такой маленький газогенератор будет иметь весьма короткое время непрерывной работы. Как мы все знаем, электролизеры имеют свойства, паразитные свойства нагрева, выделение излишнего тепла этот газогенератор не обделен вниманием он точно так же способен нагреваться при потреблении больших токов вот но при нормальных условиях достаточно установить ток на уровне от 2 до 3 ампер и при таком токе электролизер прекрасно вырабатывает газ, и этого газа вполне достаточно для проведения абсолютно любых работ с горелками абсолютно любого типа. Теоретически сюда можно даже установить ацетиленовую горелку небольшого размера с небольшим соплом, и эта горелка будет запросто работать от этого газогенератора. Сейчас я использую горелку ювелирного типа, типа игла, так как это его родная заводская горелочка. Вот. Но при необходимости сюда можно установить абсолютно любую горелку, которая, которая предназначена для работы с единым шлангом подачи газа. Почему? Потому что в этом газогенераторе не предусмотрено разделение, чистого гремучего газа, разделение идущие по, по отдельным потокам, как это делаю я в своих газогенераторах. В моих газогенераторах используется линия для подачи чистого гремучего газа и линия для подачи гремучего газа, обогащенного углеводородами. В этом же газогенераторе весь газ, выходящий из газогенератора, обогащается парами углеводородов и соответственно весь газ обогащен углеродом и к сожалению разделить эти газы нельзя то есть управлять температурой пламени невозможно и невозможно управлять химическим составом газовой смеси ну, хотя для мелких работ для ювелиров для Оптиков для зуботехников, я думаю, что это не важно, так как температура пламени должна быть максимально снижена, а темпер, как все вы, наверное, знаете, температура пламени гремучего газа может достигать 2800-3000 градусов. Это очень высокая температура, которая сконцентрирована на кончике так сказать, вот этого пламени и управлять этой температурой, очень высокой температурой очень трудно. Именно поэтому добавляется к гремучему газу, добавляются пары углеводородов, для того, чтобы в значительной степени снижать температуру пламени, а также делать это пламя восстановительным. Ну, сейчас я э, предлагаю проверить производительность этого газогенератора. Так, сейчас я вместо вместо газовой горелки подсоединил шланг газового счетчика. Ну и давайте э, проверим производительность да. ток у нас семь с половиной ампер производительность 206 литров сейчас немножко меньше ну, грубо говоря 200 литров газа в час я говорил ранее к этому столь маленькому газогенератору после его глобальной реконструкции можно использовать вот такую отстеленного горелку да естественно работать с ней крайне неудобно она не предназначена для работы с этим аппаратом но тем не менее в качестве демонстрации я все-таки решил поджечь газ через вот эту горелку сопла сейчас установлено третий номер то есть это достаточно крупное сопла и так сейчас я вам покажу как газогенератор будет работать с, с такой горелкой то есть при необходимости <с, с таким маленьким газогенератором можно использовать и вот такую ацетиленовую горелку Да, ну как вы видели такой маленький аппарат работает с ацетилиновой горелкой, но, как я уже сказал, эта горелка не подходит для этого аппарата, поэтому я опять устанавливаю горелку типа игла, которая предназначена для работы с этим аппаратами, которая подходит больше. Ну что, на этом буду заканчивать. Если у вас есть какие-то интересные старые либо малопроизводительные газогенераторы импортного производства, пожалуйста, обращайтесь ко мне, если вас интересует модернизация этих устройств, если вас интересует ремонт, восстановление, переделка и так далее, и так далее. Я всегда готов взяться за подобную работу, потому что мне это интересно. В этой области я работаю уже очень-очень много лет. Вот. И при необходимости я смогу восстановить работоспособность вашего газогенератора, либо могу его модернизировать, сделать более производительным. Если это, конечно же, будет возможно технически исполнить, то я возьмусь за эту работу. А На этом буду заканчивать свое видео. Подписывайтесь на мой канал. Заходите почаще и вы увидите еще много и много интересного. Всем пока!